друзья сегодня 8 мая 2020 года я нахожусь на площади перекальского со мной Привет. две симпатичные барышни одной из них сегодня отказали в продаже еды в магазине пятерочка который там вот позади находится сейчас мы пойдем туда и попытаемся втроем купить приобрести еду получить отказ или, или не получить Посмотрим, общем, что из этого проверить, да, как работает. А... а что это у нас получается? Это же воспитанные шоколы. Так как в зоопарке, знаете, когда там тигры там или ну, там, подчиняются, на рацию тоже вырубить. Подчиняются всякие, ну, шак... воспитанные такие, как это. Дрессированные. Пусть О! Точно дрессированы это вот самое лучшее определение вот и сейчас мы посмотрим как работают в эрефи они дрессированные шакалы и зафиксируем это микрофончик сейчас пристегну камеру спрячу то есть мы начнем покупать без всяких там ну, просто но ну, а в процессе уже тогда включимся если найдет коса на камень потому что возможно уже там кто-нибудь прокачивал их С уже времени то сколько обед Прям интересно, неужели до обеда их еще никто не прокачал, до того состояния, чтобы они уже отдавали людям еду за деньги, когда люди еще готовы пока платить деньги. Про будущее я пока еще не говорю. Мужчина, не меня Запись пожалуйста. пошла. Как вы сказали, вы не, не, не вы я, будете? Не могу отпускать. Можете. я не имею право. Так, хорошо. По каким основаниям? Вы нам просто скажите основания, что мы хотим. Есть администратор, это дело. Есть директор продавец на качестве детей. Администратор не директор. Скажите, пожалуйста, основания отказа. Я не имею права. Такой Объясняю, я не имею права без маски вас отпускать. Все. Основание какое? Права не имею. Письменно будете отказывать. У вас есть источник, пока вы Есть? Да. Так, у нас возникла проблема. Для нас потому что я не Три человека. Три человека. Хотят приобрести И я в том числе. Я вас спросила основание отказа, от того, что нет у вас маски. знаете, что если девушка, не ко мне, пожалуйста. Ой -ой. Руководство, мне не слышали руководство, который мне дает. Интересно, а был ли звук? Не факт, что там был звук. Ну ладно. Нам отказывают в продаже еды. Мы голодные. Взяли к чаю и так полаками. Женщина не хочет продавать. Сегодня 8 мая 2020 года. Время которой час. На вот этом посмотри. 10 минут. 10 минут второго, значит, 13 часов 10 минут, 8 мая 2020 года. Продать, осуществить продажи а, данных товаров, на основании чего, как вы говорите, того, что мы без массовых правильно без как без масок? Нет, ну, О, же приказ, уже же отказ, всё. Да, у нас тут да. будет... да. А кто да. вы с снимаете ну, да. социальную дистанцию не соблюдаете? Да. Косинчица. А? Кто без масок Вы хотите об этом поговорить, женщина? Нет, я просто хочу узнать, почему вас нет. Вы хотите товарища? об этом поговорить? О чем хотите, Можно и об этом. Ну, сейчас мы закончим то, и с вами Пожалуйста, продолжим. Вы можете подойти, расскажете Расскажите мне про социальную дистанцию. И вы что, теперь нет. отойдите от меня, полтора метра нету. Это только. вы, кажется, ко мне приближаетесь? Нет, я тут. Я стою товар. на месте, а я здесь разруливаю ситуацию. А какую -то ситуацию я тоже покупаю. Любую. любую. Ситуацию, я любую могу разрулить. Маски. Мне с вами сейчас некогда выставите разговаривать. Всего доброго, хорошего настроения Какую и здоровья. Вы ситуацию можете разрулить рядом с девушкой. Что у вас? будете выплатить, я не буду платить. Что мы делаем? Что? Нам продают? Правильно. как. 30 тысяч заплатит государство, пусть оплатит. Я плачу ничего не буду. Нет, ну у нас тоже бизнес есть бизнес. Мужчина, вы нас не тоже снимайте поймите. меня. Вы вообще не имеете права меня снимать на рабочем месте. Вы, вы можете в суд обратиться и защитить том, свои законные не интересы. Не, права, не имеете месте. права, я на рабочем месте. Вы пожалуйста, товар снимайте шоу, но не кассира. Основание, не имейте права кассира снимать. Девушка гром. миленькая, давайте не будем меня снимать. Давайте будем вас снимать, потому что вы нарушаете сейчас Я ничего не нарушаю. Что мне сказала руководство, то я и делаю. Когда вам завтра, Когда вам завтра заказ... скажут самосожжение нет, сделать, нет, вы будете раз... его вы делать? Вы работаете в коллективе? У вас есть тоже такие. Вам законаму... завтра прикажут сделать самосожжение. Нет, вы нет, будете нет, его выполнять, нет. этот приказ или нет? Пожалуйста, по колодце, вопросы, не ко мне. Никого? Сколько денег надо? Карта, карта. Как у какая? меня есть вот такая. Ну, вот, 500 а, у меня есть. Да. Пятерочка, давайте, пожалуйста. Вы знаете, что через бумажные деньги тоже передается вот это вот все. А почему мы не передаем, логически? пожалуйста? А что мне? Они Если да, способ... вы нам откажете, мы составим акт об отказе. Вы же следующий человек придет, и вы же также будете отказывать. Что мне приказано, то я делаю. Вы, вы должны исполнять указано. законные приказы. А вывеска лежит на улице, на дверях. Вы, вывеска ⁇ это не закон. Вас закон обязывает продавать товары, предложенные публично. Исключения, которые я вам уже назвала, только они составляют вы решили, наверное, на оставлять. За все умогами да не оторваться, не нет, я не могу понять. Нет, я не могу. Да, нет, мы не можем еще раз пройти. Я что возмущаюсь, потому что меня требуются. Я не могу продавать. А я вам говорю, что вы обязаны что вы? законные требуются. Мало того, что я продала, так все Почему? Ваши писать исполняют требования, непонятно какие распоряжения, вот эти... Распоряжение да, у нас а все есть, можно? нам прислали. Есть, вы вы макси, кто? Шоколад, шоколад, Можете представить? Да, конечно, ну директор познакомился. Значит, вы принесли mm -hmm. распоряжение, вы прочитаете? Ну, отлично, и, вот, вот это хорошо. Знаете, вот вывеска висит, пожалуйста. Вывеска не является законом. Я вывеску, если вам сейчас вот так повешу, напишу, вы будете подчиняться. Что вы мне говорите? У меня есть приказ, я его делаю. Вы не, должны ну, вы выполнять закон, понимаете? Вот в чем что, разница. Кстати, ну, я работаю давайте так, Нет, я вам Пусть предлагаю... Давайте конструктивно разговаривайте, не кричать друг на друга. Да. Я вам предлагаю вы. Мы сейчас оформляем с вами отказ. Я ничего подписывать вы не буду. Вы еще меня скучно. не дослушали. Вы же исполняете распоряжение, правильно? Ну, приказ, который вам дало руководство. Вы его исполните. На основании него вы мне откажете от продажи. И я подам на вас суд по закону прав потребителей. выиграю суд. А вы вот, обратитесь с регрессным требованием? К своему магазину, к начальнику. То есть я с вас защу денежные средства, там, в размере, ну, примерно 10-15 тысяч. А вы в регрессном порядке к своему руководству э, руководителю, там, директору магазина или хозяину, вашей организации, ой, или что, или что, или что Я там установка. Это как порядке взрывщики. Взви... Нет. Вы можете не подписывать. Я не могу вас заставить писать или не подписать. Я хочу вам до вас донести, что вы обязаны исполнять только законы. Вот носу. А не распоряжение вашего руководства. Почему руководство? Губернатор. Где тут написано, что вы отка... что продавец в магазине может отказать в каком абзаце? Будьте добры. Продукты. Укажите, продавец в магазине. Здесь написано, что обязаны соблюдать дистанции и носить средства индивидуальных вещей. Да, так. Хорошо. Хорошо. Подождите, куда вы уходите? Я еще раз спрашиваю, вы, вы показываете сейчас распоряжение губернатора? Да, а правильно. А где там написано, что продавец имеет право мне отказать в продаже товара и строй без маски? Это распоряжение нашего руководства. А почему в вашего руководства идёт прогресс законом? Каким законом? Закон, который обязывает продавца продать товар, предложенный публично, по той цене, которая указана вы на офицер. давайте Спасибо. дадим молодым людям номер нашего пресс-центра и Да зачем нам пресс-центр? Нам тут отказывают. Смотай, а вам Нам не нужно там, вы нам тут отказывать от продажи. Что, да. На основании чего? На основании Распоряжение губернатора 800, меня не 800. может... Да. Нет, подождите, оно не может вас наделить полномочиями Мне продавать мне да. товар или носить В чем носить? проблема заключается? Проблема заключается в том, что продавец отказывает э, в продаже товара продвижного публично. Я вам запрещаю снимать Девушка, я вам запрещаю снимать у меня можно, а вас да. нельзя. Да, да, у нас сейчас можно. частная жизнь, а у вас общественная Какой ага. вопрос? Давай ознакомлю нас ага. Совершенно верно, ознакомлены. А -а -а. Обязательно правда. Так, вы думаете, давай обязательно губернатор? Нет, губернатор. Не Или может быть у вас не исполнотник. Так он пусть придет и обяжет. Пусть приведет, обяжет, накажет меня, штрафует. Я нахожусь в магазине и хочу купить. Продукты предложены поближе. Распоряжение губернатора э номер шестьдесят 10 марта две тысячи двадцатого года введение режима повышенной готовности может дать вашему магазину полномочия нарушать федеральный закон или не может Оно Вы может обязать? хочу чтобы прекратился беспредел и ваши продавцы продавали продавцы давайте, если у нас беззаконные... возникли здесь какой-то конфликт да который мы не можем разрешить с вами давайте мы сюда привлечем э, сотрудников полиции они нас туда рассудят Кто здесь не проводит? у них нет полномочий рассуждать у нас есть суд, чтобы расходить. Я предлагаю составить акт Какой об отказе продать продукцию в соответствии с тем, что без массы. И все, и мы хотите. Кто будет подписывать данную? Никто не будет, будет подписывать. Тогда на каком основании ваши продавцы? Не продают товары, нам Вам без продали мозга. товар. По -моему, ну не да. Товар. да. но вы сейчас выносите распоряжение не на основании потому товар. что вы попросили что мы mm -hmm. с здесь? А, ну то есть все, все ну. что он требуется, это просто попросить продать товар, да, без маски и тогда человек как бы продадут. То есть, все остальные люди, которые будут заходить сейчас и просить продать, ну вернее не просить, а подходить на кассу. Продавцы будут осуществлять продажу без масок, без, без перчаток. Давайте Правильно читаем. или нет? Это очень важно. Давайте. Для кого Для нас. Что для нас, для граждан. Важен ответ на поставленный вопрос, а вы вообще кто? Почему мы с вами разговариваем? Вот директор представилась. Ну а вот, не знаю, кто вообще, кто это Вы с директором, да? Ну да, я даже не знаю, кто вы. Потому ну, что мы не разговариваем. То есть, уважаемый директор Ирина, скажите, пожалуйста, если. Сейчас будут приходить люди без масок, ну, средств защиты, да, или перчаток. Ваши продавцы будут осуществлять продажи, правильно? Или не будут? Мы Просто... предлагаем надеть одноразовую маску. Я понимаю, что вы предлагаете, а я вам отказываю. Ну, я, а да, у вас да, они где-то лежат, эти маски? Можно взять, да? А угу. где они лежат? Где? На сейчас пошли Хорошо, если я вам отказываю в просьбе надеть маску, ваши продавцы будут осуществлять продажи продуктов или не будут? Конечно, ваша... Все, вам все, все значит, все хорошо, конфликты с Все, ничего, проблем. Не Спасибо. Все все доброго, все нет. Спасибо, Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вон, нет, Советское телевидение. я не знаю а это вот стадо. Можете обратить внимание.